Ничто не красит человека так, как прожитое полвека. Пусть сет, но молодость в душе, и все, что нужно, в багаже. Нажитая годами мудрость легко решит любую трудность, А опыт жизненных дорог не даст тебя застать врасплох. Так будь же молод ты всегда, душа пусть полнится стремлением, к победам, к новым достижениям еще премногие года. Хочу тебе я пожелать любви друзей, коллег признания, в семье взаимопонимания и никогда не унывать».